Я приветствую всех на канале 18 Соток и сегодня мы будем готовить сверхострый мексиканский шоколадный соус Для нашего рецепта нам понадобится сверхострые сорта перца у нас будет полкило сверхострого перца джав со остротой в 1 миллион сковелей 200 грамм черного шоколада без орехов белый винный уксус столовую ложку сахара и чайную ложку соли сок половины лимона столовую ложку порошка какао, пол чайной ложки мускатного ореха. Нам останется почистить перец и в 150 мл кипятка развести какао-порошок. Мы его разводим, чтобы он полностью растворился. И все наши компоненты мы сейчас загрузим в блендер, для измельчения в блендер мы загружаем перец, все, что у нас есть, все должно поместиться в блендер. Теперь заливаем какао, сюда высыпаем сахар и соль. И все, начинаем измельчать. Ставим соус на огонь. Включаем газ на полную мощность. Как только наш соус закипит, мы убавим газ на самый минимум и будем варить в течение 20 минут. Наш соус прокипел 15 минут. Теперь загружаем мускатный орех. Засыпали. И измельченный шоколад. И варим еще 5 минут. До окончания готовки осталось 3 минуты мы вливаем лимонный сок и 150 миллилитров уксуса и готовим еще где-то в пределах трех минут ну, может чуть, чуть дольше поварить может 5 минут поварить и когда соус наш будет готов уже мы разольем его по бутылкам Вы можете использовать либо бутылки либо банки шоколад Усиливает остроту в несколько раз. Соус получается просто невероятно острый, острота прямо просто сш -сш сшибающая. Вкус, аромат у него просто бесподобный. Смотрите, какая консистенция, видите, как он густой. А, такой соус подходит для мяса, можно шашлычки и ним хорошо заправлять, также для стейков, для пиццы, кто любит невероятную острую пиццу. Этот соус просто незаменим. У него необычный вкус, необычный аромат. Немножко отдает шоколадом запах и вкус хабанера. Все это смешалось. Пусть получился просто бесподобный. Вот такой соус у нас получился. Правда, камера не передает. Он у нас шоколадного цвета, камера передает как будто он какой-то желтоватый на самом деле он именно шоколадного цвета запах и аромат бесподобный, вкуснейший а острый просто невероятный такой вот хороший соус я советую вам готовить такой соус у себя дома это будет ваш самый любимый соус подходит ко всему некоторые даже добавляют его в Мексике добавляет в мороженое. Ну, это экстремалы. Очень хороший соус. Так что, готовьте такой соус, он обязательно вам понравится.